Должен следить за Катей и Кириллом О, зов. О привет Ты убил, убил Катей и, и Катей Они мои лучшие друзья да Никогда обращай. прощай Лёша Это Лёша Должен увидеть Катю и Леша.